Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания РУСТЕХПРОМ. Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппараты Эватор 5, настройка, заголовка и окончание чека. Для настройки заголовка и окончания чека на кассовом аппарате Эватор 5 необходимо войти в настройки, выбрать кассовый чек. Текст шапки – это заголовок кассового чека. В нем пишут наименование компании и приветствие.